Добро пожаловать в проект Это инновационный сервис по обмену криптовалют В данном видео мы расскажем Как пользоваться системой Для начала необходимо зарегистрироваться В электронном кошельке Kiwi Переходим на сайт Kiwi Приступаем к регистрации Необходимо ввести личный номер телефона Затем нажимаем создать кошелек Проходим проверку капчи Следуем подсказкам системы На следующем этапе идет подтверждение номера телефона. Вводим присланный в сообщение код и подтверждаем его. Также вводим пароль для входа в кошелек. Регистрация пройдена. Теперь у вас есть личный счет, на который будут выводиться заработанные средства. Заполняем предложенные поля. Вводите всю информацию точно, чтобы в случае необходимости вы могли восстановить доступ к сервису. Хотим предупредить, что незарегистрированные пользователи не имеют доступа в личный кабинет, а также им запрещено писать комментарии на форуме. Теперь у вас есть полный доступ к проекту, вводим логин и пароль. В правом верхнем углу раздел авторизации, в нем указан ваш логин. Как вы видите, в личном кабинете находится панель обмена, а также выданные вам номера счетов для пополнения баланса. Приступим к пополнению баланса в сервисе. Для этого возвращаемся в Киви. Пополняем личный счет любым удобным способом. После пополнения переходим в раздел «Перевести». Далее выбираем пункт на другой кошелек поле «Номер телефона» вводим номер счета, который вы получили, копируем его в личном кабинете и вставляем в нужное поле. Убедитесь, что перед номером стоит плюс. Указываем сумму перевода. В комментарии к счету обязательно нужно указать свой логин. Его также можно скопировать на сайте возле авторизации. Если все вели и верно, нажимаем «Оплатить». Переходим на сервис и обновляем страницу. Как мы видим, деньги поступили на счет. Теперь можно приступить к обмену. Сначала сделаем обмен рублей на биткоин. Уведомление говорит о том, что обмен прошел успешно. Обновим и посмотрим на результат. Как мы видим, сумма изменилась и теперь отображается в биткоин. Запросим обмен биткоин на доллар. Как мы видим, валюта изменилась в неравном количестве. Теперь поменяем доллар на рубли. Как видите, проделанная операция принесли прибыль. Продолжаем обмен в такой же последовательности. Ну вот и завершен второй цикл обмена успешно, и для наглядности проделаем те же действия повторно. Третий обмен прошел отлично. Разница с изначальной суммой очевидна, мы на этом остановимся и хотим предупредить, что на сервисе возможно проделать не более пяти обменов в сутки. А теперь приступим к выводу заработанных средств. Средства автоматически перечисляются на ваш Киви кошелек или любую другую платежную систему. Уведомление гласит о заработанной сумме и о том проценте, который удерживает система за пользованием сервиса. Денежные средства списались с личного кабинета. Проверим счет Киви. Обновим страницу и убедимся в пополнении счета. Все отлично, деньги поступили. Далее вы можете их вывести любым для вас удобным способом, который предоставляет платежная система всего наилучшего и приятных обменов.